Место получил вагенный билет Ну как? Я начал набор массы и набрал 10 килограмм за месяц И да, друзья, мои силы взлетели Давайте ждать на видос, друзья Давайте по порядку в тот день меня продавило 140 килограмм, и я был безумно опечален, потому что когда-то жал целых 145, а еще я срезал вот эти красные дреды и на какое-то время стал кудрявым. А потом кое-как потянул 200 просто в ужаснейшей технике, мне было настолько стрёмно, что я даже никуда не стал выкладывать, и выглядел я примерно вот так. Также мне периодически нужно было проходить различные обследования от военкомата для того, чтобы подтвердить, что я не негоден. И звучит, наверное, стрёмно на фоне моей формы и силовых, но нет, друзья, есть как минимум три причины, по которым меня не могли забрать. Приличное количество стресса с военкоматом, а также жесткий дефицит с тренировками сделали меня просто очень сильно заплывшим. И я вроде бы сушился, но на этих щёчках проглядывалось явно что-то неладное. И выход был один. Всего лишь один. Это получить военный билет наконец-таки закончить всю эту обследовательно многострадательную процедуру, ну и, конечно, восстановить гормональную систему. В общем... Набирать. В тот день мне было дико некомфортно, потому что я и так залитый, а мне нужно закидывать себя 4000 калорий каждый день, чтобы организм сам себя восстанавливал, уменьшал кортизол, ну и строил мышцы. Всякими экспериментальными голоданиями и сильным дефицитом я нехило так просадил свой обмен веществ, так что как минимум 2-3 недели мне нужно было кушать как можно больше, ну и полноценно спать, кушать и спать. И вот мой первый рекорд. Жим на 125 килограмм. Да, ребят, я накинул сразу плюс 5 килограмм, как только начал есть. Это вообще не предел. Здесь у меня в голове родилась крутая идея, и я был в шоке. Но сначала еще один рекорд. 5 килограмм к тяге без отбива. Я целый год проводил различные эксперименты с периодизацией сушкой, пробовал разные схемы, которые в большинстве своем вообще не работали, потерял много времени, но приобрел опыт. Ну и с военным билетом было прям совсем некуда, и мне кажется, в то время я просто дичайше надоел сотрудникам военкомата. Это означало, что все шло к завершению, и стрессовый фактор превращался в абсолютную радость свободы. И кстати, вот так вот выглядела моя форма сразу после того, как я начал есть. буквально озарил. Соединив прошлый опыт, я создал новую программу, новую систему тренировок и питания, которые работают в совокупности вместе с гормональной системой в три этапа. И в совокупности они должны были дать просто космический прогресс, как в силовых, так и в сухости. И вот мой новый рекорд в жиме на наклоны. восстановил силовые, продолжил расти все дальше и дальше, а военный билет оказался все ближе и ближе. И все вроде бы начало налаживаться. Травмы уже почти не давали о себе знать. Как вдруг, неожиданно, новый рекорд. Да, ребят, я накидывал плюс 10 килограмм в стану и плюс один повтор. И, наконец-то, моя система начала работать. Потому что с каждой тренировкой я приходил, и веса росли просто больше и больше и больше. При этом, знаете, все самое интересное? Я стал суше, хотя, приходя на тренировку, я взвешивался, и цифры на весах показывали все больше. Это прикольно. И это объясняется тем, что кортизол уходит, лишняя вода из-за кортизола уходила, мышцы наполнялись гликогеном, ну и потихоньку начинали расти. Потом я решил срезать волосы, которые так долго растил. Обновил прическу, так сказать. И мне пришлось пойти на крайние меры, друзья. Я подключил белый порошок и 10 грамм каждый день. Встречайте! Это креатив моногидраты Новый рекорд. I don't lie to these women, if I want them, then I tell them Don't for these women, I was born with these propellers All my haters beat me, so I call them my capellas. See, I'm only getting better, you get jealous You know that I run it, everything you wanna do, I already done it Then I got your little bull, me she love me I got this one, that one, damn, it's gonna be a long night, night, night, night, night. Просто прикиньте, за всю мою жизнь я максимум тянул 210 килограмм а здесь это рекордные на разы 215 на 3. Как вам такой прогресс, ребята? И, наверное, многих интересует сейчас, а чем я вообще питался, чтобы такое сотворить. И поначалу, когда я только начал набирать, я думал, что буду закидывать себе себя всякие там шоколадки, шарики, батончики, хлопья, ну, все эти вещи. Но нет. И это странное чувство, когда тебе вроде как можно, но ты ничего не хочешь. И мозг понимает, что в любой момент ты сможешь прийти, покушать, вот без проблем вообще закинуть все, что угодно. И если, например, раньше мне... Нужно было ну две, две с половиной тысячи калорий я мог съесть спокойно за раз и еще остаться голодным То сейчас я ел где-то 600-800 калорий и был сытым и как бы мне вообще больше не надо Я даже не хотел шоколадки, не хотел сахара Это стало очень важным моментом для меня, потому что раньше меня постоянно преследовало чувство голода Во что бы я ни съел, все пропадало как в черную дыру Так вот, важный день я наконец-таки собираюсь в военкомат, это просто решающий последний день Хотя, стоп, еще немного не сказал по питанию Ничего необычного, примерно полтора грамма на 1 килограмм веса тела полноценного белка От 80 до 130 грамм жира, ну и все остальное углеводы Это, как правило, там рис, гречка, макарошки всякие Ну и, конечно, шарики с шоколадками там тоже были, хотя не так много Так вот, иду и в военкомат, решающий день, безумно важный для меня и мое настроение было гораздо лучшим, потому что я уже как минимум был не на дефиците, но и хорошенько, плотненько позавтракал. И в тот день, ребят, я получил военный билет. Это было просто крэйзи. Я решил это отметить новым пиаром в становой тяге. И, кстати, по дороге мне пришла идея, что если я куплю торт, кину себе его в лицо перед рекордом, но чтобы это был такой жесткий рекорд, я прям вот вообще никак не ожидал. чего поняли, ребят, я вернулся и в честь этого запускаю просто сумасшедшую бешеную крэзи скидку 77% на своем сайте staticsfamily.com на программу тренировок план питания просто очень-очень подробный план питания для набора массы и силы. Переходи по ссылке в описании и успей оторвать просто невероятно годнейший план тренировок и питания. Но я не мог вот так просто оставить себя жирным, при том, что еще не пожалуйста 130 килограмм. Итак, ребят, мы уже находимся в зале, давайте заценим мой вес. Последний раз был 98,2, вроде бы. пока я, я не знаю Произошло похудение Я решил надеть всю лифтёрскую броню Первый раз в жизни Там На пульснике, на локотнике, пояс И вот что из этого вышло Представляете, даже с напульчниками, поясом и новокотником мне было тяжелее жать. Я не пожалуйста 25 свой прошлый рекорд. Я подумал, что все, надо с этим заканчивать. Надо заканчивать первый этап моей новой системы, новой программы. И поэтому я снял пояс, снял напульчники и повесил 130 килограмм. А теперь... Новый